Приветствуем всех, дорогие друзья! С вами очередной выпуск FIFA Прогноз. И для вас сегодня его приведу я, Роман Полинсков. И вместе со мной болельщик, ну, такого интересного футбольного клуба Рубин. Амир Сабиров. Амир, здоровки. А, понятное дело, то, что мы сегодня будем играть локомотив Ростов, да. Не зря мы надели шарфики Краснодара и Рубина. Ну, шутками, ладно. Рубин Краснодар. 27-й тур российской премьер-лиги. 27-й же, да? Да, 27-й. Интересная встреча. Команда под управлением Леонида Слуцкого сейчас очень хорошо идет в чемпионате, выходит уже, по-моему, даже в Еврокубке. Четвертое место, think, Вау, да? Вау, как это так? На Краснодар, к сожалению, пока что пошатывает довольно-таки довольно сильно, только на 11 месте он находится, но если все остальные матчи у Краснодара получится выиграть, то, возможно, тоже как-то зацепится, может быть, за Еврокубки. Давай, наверное, по ставкам посмотрим, что-то как. Давай, да, давай. на Рубин. Что на Рубин ты скажешь? 1 Один ставка 2.85 дает. Угу. А Винлайн 2.75 и фон Б2.80. Угу. Не особо верят букмекеры в Рубин. Несмотря на то, что он играет дома. Потому mm, что, да. что на Краснодар 2.65, 2.54, 2.60. Дают букмекеры ничья. Вообще нереальный результат. 3.36, 3.37 и 3.25. Вообще в истории этих команд, по-моему, в истории встреч не было -то вот, прям часто такого, то, что они расходились в ничью. Он в любом случае вот, победитель был да, определен в, основ, в основное время. Не будем забывать, что у Краснодара сейчас новый тренер. Да, они Виктор Денчаренко должны... туда пришел. Да, последний им... матч Краснодар сыграл с Зенитом, сыграл 2-2. 2-2, да. Зенитом, Интересный причем, был матч. С Зенитом, причем, вел 2-0. А Рубин с Уралом последний матч. 1-0 выиграли они. 1-0, но Хвичу потеряли. Хвичу потеряли, да. к сожалению. А здесь, понятное дело, играем в 18-ю FIFA. Вспоминаем, как это было, какой классный геймплей. То, что еще и российская премьер-лига там была. А, поэтому составы у нас будут не те, которые выйдут, но все равно будет интересно посмотреть. Ну что, начнем, да? Начнем. Поехали. 27-й тур, Рубин, Краснодар на казань арене mm -hmm. Ну что же, Казань-Арена, которая называется Стадион 23 мая. Начинаем. Ух, давно вот российскими командами не играл. Вот интересно будет посмотреть, что как. Да, тоже давно не играл. Да, интересно смотреть на тех игроков, которых уже давно нет. Да, Кузьмин, Кузьмин играет в Рубине, хотя он сейчас он тренер, помощник для Викторовича О, Опа, хороший момент. Шапи, давай, брат, как раз с первых минут тебя выпустил. Ну, Рубин, как, Рубин, Рубин по классике, вот начинает вот этот свой оборонительный футбол, а на своей половине а поля а катает, а ничего а сделать а не а может, вперед не идет. Ты будешь вот так уйти или нет? Сейчас э? пойду. Ага. Пришел. Жвазиньо. В данный момент он уже в Сочи играет. Ну тоже Краснодарский край. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, не, -не, -не, -не. Это, желтый, это, желтый. это это красное. Это желтое. Это красное. На вас желтое, ну правильно. Юра, давай. Как на чемпионате мира. Опа. Ага. Ага. Хорошо. Но, ну. но, ну. ну. и добить. Че? Че Все. случилось? Че? Offside правильно оставить. Ну Витя. не не не не не не не не Опасно. Справились и быстро. Убегаем, убегаем. Жуазиню. Давай, брат, ну, вперед. Что там происходит? Почему он там этот? Гачи захват какой-то сделал. Типа, пацаны трансформируемся в вертолет. Опа. Гран Квист, вот, вот хороший защитник, кстати, был. Отличная вот передача. Ну-ка, Сулейманов, давай, бей! Шапи! Да. Неплохо. 1-0. Ну, прям похож здесь. Похож, да? Вылетый. Вылитый шапи <с> сулиман. Ладно, поехали. 1-0 на 34-й. Хорошо. Опять шапи. 5 шапи. Шапи уже. Причем ты опять поле Кладешь тем, у кого желтая карточка уже есть. А чисто мяч, чисто в мяч было угу. И вот так вот. Блин, И а все. в ближний-то хорошо летел. Опасно. Хорошо летел в ближний, вот мяч официальный российской премьер-лиги. Давай по статистике. 1-0 по голам, 4-0 по ударам, 3-0 по ударам в створ. Но зато владение. Ну, понятное дело, да. кто у нас тут вот, оборона играет. Типа, да мы так потихонечку, помаленечку. Точность ударов у Рубина самое то, как и будет в этом матче, по сути. Да, и желтая карточка одна. Да, ладно, продолжаем. Поехали, второй тайм. Вот Газинский отбирает. А, вот он. Сулиманов, блин. Вот то, что в 64 он в этой Фифе, вот разгона ему не хватает. Так бы он реально бы улетел уже. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. он хороший! 1-1. Попов. Велин Сравнивает счет. Легенда Кубани Ростова <свистит> Спартака. Где он еще играл-то? Попов? Да. Из Спартака он, по-моему, сразу в рубин перешел, нет? Но он еще до этого в Кубани играл, который сейчас уже не существует, той самой Кубани, ага. где он еще поиграл в Ростове, он поиграл. Шапи, отлично по центру, ну-ка и Лупи, давай. Не, братан, нет, это пинать. Э, это чисто в мяч. Алло, какой мяч? <свят> Авар здесь нет. Шапи, давай, давай, давай, туда на кабаре, кабаре, сюда. Оп! Нет, нет, нет. Ой, как. Эх, хорошо. Передачу как-то он слишком интересно отдал. Передача Аляна и Мар. Это типа случайным рикошетом, когда ты падаешь <звы> и <клыш> <клыш> орешь, что-то типа. А -а -а, да, мне да, ногу да, оторвали. <клыш> <клыш> что-то типа этого, да. Болельщикам Барселоны привет. Как там ваша суперлига поживает? Вот она! Суперлига! Недотягивай! Это второй уровень суперлиги. Первая это ФНЛ, конечно же. Футбольная небесная лига. Там столько крутых клубов на самом деле. Не только Барселона, там Сатурн, Амкар, Тосно, Анжи, Алания. Такие легендарные команды. не то, что этот ваш Реал Мадрид. Вот реально, вот в ситуации с Суперлигой хочется вспомнить моего коллегу, который тоже вел у нас в прогноз. Александра Фирса. Говорит, реал, что делает Мадрид? Вот в данном случае вот он Мадрид реально. <смех> с этой Суперлигой. Никто, Попов. Давай, в центр. А, как? <смех> он тоже не понимает. <смех> тоже. Он не тоже не понимает. Это как? А, отложенное, желтая. Отложенная желтая. Так. Ой -ой, ой ой ой ой ой ой ой И. Рубин спасается на последних минутах. 2-1. Благодаря нынешнему игроку Зенита. Для... Давай, пропускай, время-то идет. Что ж, 2-1. Рубин ведет. Но ненадолго. Мы Сейчас делаем вот так. Потом вот так. Проходим. Так, Сарокин спокойно. Потянуть время бы, а? Все. Да, время потянуть не получилось. Но забил -то чисто шальные, потому ну, что да, у меня да. на воротах стоял еще молодой Матвей Сафонов. Да. Сейчас, благо, этот футболист уже вот в своей нужной форме. И надеемся, что в реальности все-таки будет не так. А, по, давай по статистике еще раз прибежимся. 2-1. Рубин у нас по голам выиграл. Но по ударам я тебя перебил. По ударам створ перебил. По владению мячом кто-то у нас очень любит играть от обороны. Но не вот знаю результат, даже, кто. Результат-то есть? Да. По отборам. Как бы мои товарищи ну, намного да. больше отбирали. И по, ну, по точности, да, ты немножечко все-таки впереди оказался. Но счет 2-1. Итак, итоговый счет 2-1. Рубин все-таки дома одержит победу, но вот глядя не на то, как мы сыграли, а глядя на нынешнюю ситуацию и в Рубине, и в Краснодаре, как думаешь, такой исход реален или нет? Эээ... Если даже будет реально, то, что Краснодар должен выигрывать. Вполне реально, но я все-таки поставлю на ничью. Прям уверен, что будет ничья? Да, да. Потому что Краснодар сейчас на эмоциях может с новым тренером хорошо выстрелить, и Рубин все-таки такой середнячок. Неплохой. Ну, ну, болельщики Рубина, они как бы, ну, не понимают, куда. Ну, ну конечно, да. Ну, может быть, так, ну, я поставлю на ничего. Но выиграет Краснодар в итоге в этом матче, который будет 25 апреля в 19.00. Мы на него обязательно пойдем. Амир Савиров, Роман Полинсков для вас в эту программу. Еще увидимся. 2-1. Рубин, по идее, должен держать победу. Но не одержит. Еще да. увидимся. Пока. Увидимся, живем футболом, болеем за Рубин.